Ой, здрасте, а мы тут в Горисмот играем. Ну, как обычно, в принципе, да. Если вы очень цените свое время и вам не хочется смотреть 40 минут контента, вы можете посмотреть укороченную версию на другом моем канале по ссылке в описании. Наверное, как обычно. Я просто хрен его знает, кто тут сейчас зашел на сервер. 22 человека, часть гражданских, часть фармил, 4 модра одновременно работают. Жалоб вообще нет никаких. Если появляются, их сразу быстренько, ребята, залетают и разбирают быстро. Я не понимаю. Я не знаю, как за ними успеть, уследить, чтобы мне тоже что-то досталось. Вот. Но я хрен его знает, если честно, что делать. Я попробую сегодня поискать челиков, которые будут нарушать. Но сначала мне нужно имя сменить, например, на что... Давайте какое-нибудь дебильное возьмем. Вирус 2022. 69 Во! Вирус 2269. Все, у меня теперь крутой ник. Я теперь модератор под прикрытием, типа того. Мне надо для начала бы правила открыть, чтобы быстренько к ним доступ иметь. На случай, если я дурачка реально какого-то найду. Вот. Если кто-то не знал... Что это за сервер? Он вот прям так и называется Бебраград. Я не знаю, может быть иногда все-таки стоит Вместо Вот этих перхи ТФА Нью Поставить ссылку на группу ВК Может хоть так ребята будут находить Опа, опа, опа, опа опа. Чел какой-то бегает С ножом, ля-ля-ля-ля-ля-ля Дебил Кто? Кто это дебил, извините Не извиню. Не извиню. Я не юзаю войс-чат, чтобы не политься, сразу а говорю. Останьте лицом к стенке быстро. Лицом к стенке, либо я вас сразу арестовываю. Я вас предупреждаю лицом к стенке а раз. А за что? А -а -а Оскорбление... Полиции. Оскорбление, молодой человек, он меня Какого должника полиции? До Какого должника? Что? А -а он оскорбил меня, дебил. Очень... Грустно мне. Тебя. Очень. Обидно. Да, я сейчас заплачу. Ну знаете, у меня просто сердце такое, я сейчас заплачу. Посмотрите, какой дурак. Я просто сейчас заплачу, извините. Посмотрите, дурак какой. Извиняйте. извиняйтесь передо мной, либо будет будете арестованы. Быстро извиняйтесь. У меня очень плохая психика, а я ты оружием угрожаешь. Спал, вот вот. На НРП было. Второе на НРП было. Так. Быстро. Извиняйте, извиняйтесь. За Мне что? За что? Мне я один... ему конкретно не написал, типа ты дебил. Не, не, не, стой. Если Нет. даже так, он оскорбил меня, я сейчас плакаю. Лунный телепорт. Ну так плак. Окей, заплачешь, я извинюсь. Можно его арестовать, он оскорбляет Нет, и. Заплачешь, я извинюсь. Но Нарпеджи по бусу же есть. Да-да-да, вот. Что вы здесь делаете, когда он вот тут... Э... Как вы Не, не火zei Я ХЗ, я, уже... я прошел за ним. кем можете... ворота были открыты, <с Sugar> ворота вы... были بين... открыты. Он заебался. То вы прошли с моим, как сказать... Он прошел, вот сюда зашел и, и оскорбил да. меня. И просто оскорбил <смех> меня. <смех> я даже сейчас плакать буду <смех> <сзади>. <смех> Ну так плачь, что а ты чешешь? Ну так плачь. Извините, если вы сейчас будете еще раз так мне грубить, то я вас арестую. Как? На 15 суток. Ясно вам. Еще попробуйте, только Лаун, так Пабус, Запишу. Да-да, можете записывать везде. Я вам тут не... Опа, а, ещё и метагейминг! Так, молодой человек, что вы тут делаете? Можете мне, пожалуйста, объяснить? ТП быстро! Быстро ТП! Так, повернись лицом к стенке, я вас проверю. Ты в курсе? Ты с лауком говоришь, дурак? С лоуком говоришь. <с記憬><с記憬> а, молодой человек, можете, пожалуйста, повернуться лицом к съемочке? Я вас еще раз говорю. Такого Джабабуза я еще не видел. О, вот это хорошо. Привет, вот это отлично. Так, а что это у вас делают? Очень много оружия. Карманички. Лаук, донат оружие. У вас есть а, лицензия да. на это оружие? При заходе дается. У вас есть лицензия на это оружие? Донат оружие. При Блин, заходе дается. Да, он тупой, не понимает, что я ему говорю? А, ну, тут, ага. Так, надо куда-нибудь записать эту херню. Подождите. На mm НРП. -hmm. Джо обыск, а что еще было? И МГ. Лаук нон РП, Джо Пабуз, обыск МГ. Смотрите, сколько у него оружия без лицензии. Он не хочет ни лицензию предъявлять просто. Лаок, донат оружия, чел. Может, я тебе тут защиту, да -да -да, чтобы я сверху не снять. Он дебил? А, вот, Лаук, он дебил, не понимает, что он, а понимает, б... что, он нарушает б... постоянно. Ой, что, это такое? Шо ты, шо, что ты делаешь? У меня такой же вопрос. Он просто сюда проник и оскорбляет меня и просто держит он, допускает... он не гай. хочет отсюда выходить. Ну вот, Чего? Врачок, Чем? Вот выходи! А, Доходите, молодой выходи. человек. Ты меня держишь тут, кретин. Держишь тут, кретин. Привет. Привет! У меня залоба. Ребят, я предупреждаю, я не знаю войс, чтобы не палиться. К этому претензии не, не делайте. Нон РП. Нон А, а дэмочка, дэмочка, дэмочка. Дэмочка, дэмочка, no. можете посмотреть. Нон РП, джоп АБУЗ, обыск МГ. Замолчи сейчас. Yeah, friends, ты я говорю. Подняти. Так, То есть, МГ это, я так понимаю, сейчас я у него не спросим да? Я сейчас объясняю ему в чем дело Я подошел к Мэрии Он ходит и ножом тупо машет без причины Я подошел к Мэрии, он ходит и ножом тупо без причины нет, я просто Замолчи. вот так вот крутил. Я крутил просто керамбит, знаешь, Коля. Не, не, не указывай, пожалуйста. Ты посмотри, ну хорошо. Ах ты наш маленький гейсмодер. Я сам ходил с ножом, мне только масло без причин. Я просто махал, крутил керамбит Не, не так, что вряд ли, вряд ли будет я пишу ножом. просто в РП-чат, дебил возле мэрии. Он, он, он доебывается ну, и, и ставит лицом короче, к стене. Мэрии... А, стоп, а почему он сначала... Короче, я зашел в мэрию, а там же у нас ограда, я зашел... И он пробежал за мной Я, сказ... Я а сначала мэри, говорю полицейского. Потом он Я его лицом к стене ставлю Типа Говорю А почему вы оскорбляете должника, должника полиции? И он мне на это отвечает Нон РП Влог Потом Что-то дело зашло По РП И что-то я лицом к стеночке стать, молодой человек, я вас проверю. Он лицом к стеночке стал, я его проверил, у него много оружия. Там... А до этого что он делал, О, почему он не горит? Я ему пишу, а почему у вас нет лицензии, он ну, типа отыгрывал РП, я все равно его не посадил, я отыгрывал РП. Много О, инфы пропустил. Отвечает, лог, опять это донат оружия, даун, что-то типа такого, дальше О! Обмана админа зафиксирован. Он... Я не говорил да, он. Сейчас, начать надо... Там, что типа, такого было, сейчас посмотрю. Ох, ну, короче, я так понял, вот, из слов. Ситуация была такова, то, что он, получается, бежал за тобой через КТП, потом бежал, бежал, бежал за тобой... Uh, потом Оскар этого полицейского, ты начинаешь ставить его лицом к стене, поставил лицом дебил, к стене, ты цветов... его проверил, увидел у него вот эти вот оружия донатные, uh, увидел uh -huh. у него донатное оружие, он написал в номер почат, дебил это типа донатное оружие, Стол, вот. ты, и, и потом чел, что произошло это после этого? Окей, он он okay, а что после этого произошло типа? А как этого? называть чела, он, который он написал, типа стоит о, чел и бьет, момент, будучи чел, ментом? И... Там еще? А как называть чела, который стоит и бьет, будучи ментом, ножом в стену? МГ и, а, и обман. Что такое. Ну, смотри, и, если... Он, не, если если он бил вы стену просто так без причин, то да, это можно зафиксировать как нон-рп, потому что в реале офицер полиции не будет а бить а в а стену, а стену ножом. Ну что, вот. А, а у него есть дронсер с экрана, что я бил стену? Я просто кручу, и А ты отрицаешь? Да, я отрицаю. О! Ой. Обман вы огнина. Чтобы не били ножом в стену? Да. Хейхвабхова бил. Да, моё извини, пожалуйста. Нет. Не извиню! Ты намеренно Нет. это сделал! Не извиняю, это что? Ты намеренно ударил меня. Дамаг на разборках? Что там такое? Лифт разборок, попытка избежания наказания. Не снять администратору данному. Вообще, вирус, вирус, вирус. Мы да. можем сделать намного легче, смотри, если у тебя имеется демка, и на демке тот момент, где он бил во стену ножом, как он отрицает то, что он этого не делал, то я просто ему даю бан за обман администрации, и все. Так будет намного легче. Если есть демка, погнали в Дискорд. Так, у этого дебила... А админка есть или нет? Где этот придурок на менте? Мусор. Ага, юзер. Сейчас я в ВК зайду, две секунды. Я ему там объясню это все, потому что я не хочу запись останавливать. Сейчас я... Так, так, так, так. Где администрация беседа? Что там? Что там? Коля, ну, это конченый идиот, он при мне бил ножом просто так А потом, когда я написал, что он дебил А кто это по факту, если не дебил? Он начал меня стоять лицом к стене Я пишу, то, что, ну это ну, НРП, что ты бьешь э, ножом в стены просто так Он в итоге что делает? Он берет меня стоять лицом к стене, говорит, что я конкретно на него Это сказал, начал врать всем администраторам И начинает на меня, типа, нагонять Так, первое голосование отправил ВК что там должно быть? Так я чекаю, а нет. Беседа. Что там должно быть? Беседу Про... чекай, Про... твою мать! Про беседу Беброград туда. Блин, он модератор, еще. ПМ. А -а ПМ Ирмаков, ВК Дайс. Сейчас, я, я попрошу у него ВК, я ему сейчас быстренько напишу. Я зашел в вы беседу. счетом Коля, отзовись, пожалуйста, Коля! Коля, отзовись, твою мать! Коля! Коля, ответь! Коля! Беседа Бебры. Никер-мюр. Ну, так. Сейчас зайду, подожди. Где беседа Бебры? Где, ну, а вот. Коля, это мудак самый настоящий. Он бегает возле Мэри, бьет ножом. Я подбегаю, называю его из-за этого дебилом. Понимаешь? Я его называю из-за этого дебилом. Он меня стоит лицом к стене. Пытается докопаться, мол, что он меня сейчас арестует за оскорбление, типа его это слишком сильно обидело, он стоит, утрирует, типа я сейчас буду плакать, я говорю, ну, давай как только ты заплатишь, тогда меня и посадишь. После этого ребята из ментов подходят и говорят мне, мол, я вот такой-то, такой-то, что тут делаю. Он начинает на меня клеветать ментам, мол, я тут вообще непонятно как оказался. Хотя у них КПП был полностью открытый, я туда прошел спокойно. Смотрю, как он бьет стены ножом и потом пишу ему в лог о том, что правило это нон РП. Он же берет в РП чат войс с локом разговаривает, ты понимаешь, насколько это придурок? А теперь, вот смотри, приколдес. Приколдес сейчас, смотри, ничего не делай. Ничего ему не говори, не отвечай ему. Вот просто слушай, читай текстовый чат. Так, а, смотрим, у нас нон-РП. Нон-РП, 20 минут. Потом, а, так, так, так. Помеха, проведение, попытка избежания наказания. Притворство Нет, это не то Обман админа Я думаю, вполне себе Пять часов Хорошо, я читаю Короче Короче Да, Нончик Ты тут Да, бы.. Мы решили, что ты петух ебаный. классно. Пять часов бана. Я решил, что у тебя кое-кто в команде живет просто. <свеск> <свеск> <-моему. Ваня>. Супер. <свеск> Оставайся со своим решением в бане на пять часов. Хе-хе-хе. За что? А можете там объяснять и Коля Ермаков? и Ермаков. Коля. Можешь объяснить, Коля? Пять часов. Модератор. Выдай. Ты давай За обман админов. Все, Данончик, да иди хорошо. нахуй. С Данончик, иди нахуй. Не, просто... Не сильно хочется что-то объяснять, понимаешь? Я демку показал. Ты обязан это делать. ты обязан! Ну хорошо, смотри, мы с ним пошли в ВК, ВК. он показал мне демку. Во! Не палит меня, молодец администрацию что ты это полностью отрицал вот окей mm -hmm. okay. ну смотри ты полностью Окей. жом в стену вот ну вот в итоге он показывает демку там ты просто буквально вот так оп, бьешь, в стену нажму вот. Все. Супер. Обман, уже, сейчас выдам тебе обман в таком случае все. А а я я все все копирую team id сейчас Давай. Так, быстренько удаляем, сообщение без. Оба! Кил на разборках! Спасибо, Супер! Какой противный ребенок! Ну, не буду тоже говорить про это. Ты посмотри на него! я буду держать, потому что ты убил этого. Возродись, у tenga... меня к тебе... Ну, давай, давай, давай. Артур, вопрос очень важный. Можно а вы, пожалуйста, ха, выдать ха, вот ха, настолько ни... недель бан? Можно? Пожалуйста. Зачем? Ну, понимаешь, просто он сейчас на разборщиках такую тему делает. Не приколь. Погоди, погоди, погоди. Это уже какая-то более помеха Коль, у нас вчера такая же тема с тобой была. Это... Нараз получает, он... дай правильно секунду. Дай 10 не... часов тогда. А, это, это, это, это по какому ему дать еще. Это и помеха, типа, и вот это. Сейчас, сейчас, секунду. Получается, что. Все, бронюх пусть напишет. Бронюх, напиши. А мне за это ничего не будет. Хорошо? Это помеха разбросма 2.10 и 1 день бана. Это 1 день бана, 2.10. Это запрещено отменять разборки по своей воле, убивать, наносить есть... ущерб, перебивать, раздержать. Вот ну он... Это, это, это, вирус, если что, как бы, Ну. это я сделал, ну, как бы, вот, так как ты попросил, хорошо? Просто, чтобы до меня, если что, не докопались. Если он слетит, я ему обратно верну. Что я ему выду, наказание? Я, бы... что, а, я... блин. Зачем? Не Алло, внимание. ребят, 2.10 не... это помеха разборка. Да это, это да ты что таколся, я не могу понять! Убивать, ущерб, разражать ушел. Это бан один день. Возвращайся. Убирайте Благодарю, ему 10 часов бан и дайте ему бан один день. Так, ну это потом, если у него что-то слетит. Либо ему сейчас скажут просто переписать наказание. Если он реально сутки заслужил. А он еще больше, я уверен, он заслужил. Потому что я не дописал еще другие ему наказания. Вот так, ну, я как бы поиграл, как я понял Нормально за какую-то профессию Супер просто, класс Обожаю Так, я, получается, даже не вип Стоп, а я не понял А че, я випку не могу взять? Так, привилегии, плюшки На месяц, на один день Навсегда Ну, возьму випку, сейчас как раз скидосы все, предмет активирован. Так, значит, киллер. Да в смысле лимит исчерпан? Недоступно. Вы что, прикалываетесь? Ладно, давайте перезайдем по фасту. Благо тут загрузка очень быстро, Будет просто легко очень перезайти. Это вам не кайф, где было 3 или 4 гига контента. Сюда перезайти достаточно быстро. Вон, 375 мегабайт контента всего-то. Вот, как-то так. Ну чё, первый Челик вообще отлетел. Я реально даже не думал, что у меня получится что-то такое заснять. Я рандомно зашел на Сервак. Мне сегодня дико не хотелось в Гаррисмод играть, но я такой посидел, подумал, ну а чё бы и нет. Делать все равно нехер. Фильмы не кайф смотреть, сериалы тоже. Я теперь кто? Я Тервип. Значит, взаимодействовать с игроками особо у меня не получится. Нападайте на терминал города, отнимайте важные документы, зарабатывайте на этом. А, так, значит, правила игры за криминал, а именно... А именно налетчик, обыск квартиры, подкуп... Налет. Проводить с 5 игроков, которые находятся в одной группировке на ПУ для взлома терминала. Да, если я соло проведу налет, то мне будет жопа. Вип-грабитель, вип-налетчик. Значит, тогда рейдить могу соло, да? Рейд. Это проникновение со взломом. С наличием 3 игроков можно только с трех человек. Грабитель может рейдить один, но если он хочет взять кого то счет, то нужно еще добирать до трех и больше. Такие рейды можно проводить даже если вы один интервал 25 минут. Ага. Офигенная песня, мне нравится. Супер. Так. Ну что, заряжаемся тогда по максимуму. Заряжаемся и бежим кого-нибудь искать для рейда. Я хз, может быть, шапку какую-то стоит купить. Я себе валюту хочу взять. Доступ к дубликатору. Набор предметов. Вот лестница мне пригодится, кстати. Где она находится? Доступ к лестнице, доступ к дубликатору. Увеличенный лимит пропов. А, вот как это все активируется. Вот оно что. И вот еще. Увеличенный лимит пропов. Затем. Э, мне нужно найти валюту. Я хочу секунду шапку взять. Оружие навсегда, на месяц. Разное. 50 тысяч. Ну 500 тысяч возьму. Хотя намного выгоднее было бы взять просто себе какую-то кепку. Я возьму, не знаю, оранжевую. Активировать. Зашибись. Продавец аксессуаров. Все. Вот так эта фигня очень быстро работает. Вы в F8 покупаете? Но ну, это если у вас, конечно, деньги в донате есть. Если у вас нету, то вы их можете за игровую валюту также взять. Так. Там никого нету или кто-то есть, я не знаю. Мне надо глянуть. Если там кто-то есть, то я его либо... О. Мда. П. Феррп. Добил. Здравствуй, слушай, внимательно, что у вас случилось. Фир РП. Я вас забираю тогда. Да. Фир РП. Да. Да. Нормаз. Надеюсь, тот чел не разболтал, что это я. Я все да. видел. Да, да, да. Я все видел. Я все видел, да. Вы поднялись наверх, получается. Он стоял. и наказывай. Муку. вы сказали муку, он достал на вас наружу, и вы его убили. Так, сейчас Я его... хотела ограбить. Да, я понял. Целава. А, нет, тут такого крика нету. Ну, так. значит, это да. Сейчас я его никней посмотрю по логу. Лицом к стене. Это ограбление. Вот, все, теперь у меня хотя бы быстрый быстро доступ будет этой клавиши, так сказать, к набору этих слов. А где он? Он что, пропал куда-то, что ли, я не могу понять? А он замаскировался, получается. Дебил. Дебил, что сказать. А, сейчас, секунду. так он куда то отлетел сейчас а я не могу его телепортировать так как у него выше звонить у меня теперь я в темноте хз вы а насколько могу... выйдет могу. вот этот ролик Вандок, он оператор наборный я не могу его телепортировать у меня прав не хватает как у модератора. <свист> прошу прощения я не могу его пока телепортировать сейчас он или партнер старший администратор какой-нибудь а так у него, подожди, дай мне. просите его, его самого тепнуться а че он может и сам тыпнуться? в чем Раз проблема разве, разве нельзя допустим вот в Ахе есть подмены ему допустим просто сказать забанить а Ой, он сейчас ком... все. так смотрите на ваше. Он для мы то есть Ему Ферраре. Порми. Да, я знаю. Один точка Тома тогда чисто и ещё. Он что не скажет в оправдании свое, или а он и так и будет стоять? Ты можешь... Блин, ну кепка поверх ну, шапки, это, конечно, класс. Пятнашку а, ну -то дал. Я? Все, Спасибо. Да, и да, сюда. я ему дал нарушение, я ему дал, все. А, подожди, это... Чай я? я уже... человека. Все, нормас. Лицо Быстренько делаем Лицо эту ограбление. фразу. Никто сюда, мне кажется, не зайдет. Хотя я ж могу взять киллера просто и пойти челиков убивать по заказу, наконец-таки, да? Все, я его выселил, короче, с этой профы. У меня теперь что? Заказы на челов, которые в грин-зоне. Ммм, супер класс, обожаю. Этот в АФК стоит, если у него появляется этот значок, то он в АФК либо игру свернул. Так что до него мы не достучимся. А остальные где-то лазят по карте. Поскольку 20 человек на серваке, банклав не такая уж и маленькая карта, мне будет достаточно проблематично их найти. Вот, Если этот видосик затянется достаточно сильно, то я, скорее всего, ну, просто запишу второй частью его. У меня есть ТМПшка, чтобы без шума челиков забирать. У меня есть еще нож перманентный, чтобы также без шума снимать. Опа, Матрикс. Матрикс. Вот ты где лазишь. Чемодан с маскировкой. Ой, мужик. Ну давай, давай, давай, давай, давай. Эй. Блин, я до него никак не достучусь. Мне еще надо где-то патронов взять. Только не докопайся до меня умоляю. Угу. Он ждет, когда я там выйду. А, я ж кепку не сниму, я ж палюсь кепкой. Он понял, что я за ним бегу. Теперь я его хер найду, потому что у меня маскировка. Супер, класс, обожаю. Где мне его теперь найти? Я хз, он куда-то сюда убежал. Он где-то заюзал здесь НПС. Ну да. А, я не запрыгну. Класс, супер. Я потерял челика из виду. Если я буду махать ножом, особо ничего не изменится. У меня даже маскировка не пропадет. Маскировка у меня также работает, как я понял. Но теперь мне его надо реально ходить, вот это вот искать. Ну серьезно, вы шо? Да, это табак, короче, неприятный такой. Я теперь не знаю, кто у меня, ну, заказан именно. Где матрикс теперь и кем он работает? Матрикс снюсает. А, -а, а, я понял, куда он сейчас пошел да -га. я понял куда он пошел он пошел за заказом на военку скорее всего вот но поскольку я замаскировался под лесоруба он наверное вряд ли поймет что я тот же самый киллер тут челы какие-то тележками херачится Угу. А где Матрикс, мне, мне вот интересно Зунат Но пока что надо будет его поискать Блин, деревья у меня не докачались У меня проблемка такая На основном аккаунте все окей прям было с контентом А вот на этом у меня реально какие-то трудности Блять, найди ты Так, ладно, окей А если я, например, сделаю вот так Все, мне как-то будет попроще. На Зуната заказ, а он не выйдет никуда. На Фантома заказ, если не ошибаюсь. На Рифака тоже заказ. Короче, на Работяк, на всех заказы подделали. Пипец. А как мне... О. Прикольно. Бля, мужик, что творит? Ха -ха. Окей. В этой зоне действуют... Точнее, не действуют законы гравитации. Рефак, Фантом, Даня, Кимбер, Спорт. Тележка чья-то. А, стырить я ее никак не могу. Стоп, а тут есть у Мэйцелли тележка какая-нибудь? Я просто подумал, если ее стырить... У меня получится как-то их приманить в одну точку, одного хотя бы, и забрать. Но этого нет. Матрикс куда-то пропал. Хотя его стоит, наверное, в городе поискать. Вот этих челов я вряд ли заберу. Только если я куда-нибудь на домик заберусь, либо на крышу. И оттуда, может быть, я его завалю. В остальных случаях, ну нет, это будет херня идея. Хотя у меня есть классная штука, называется лестница. Мне она может быть даже позволит забраться куда-нибудь повыше. Ну, например, знаете, давайте попробуем сначала вот сюда. Понять бы еще, кто из них Зунат. Так. Наверх. Ой. Да, не получится. Не получается у меня. А, вот, теперь нормас. Супер. Правда, ХЗ. Теперь в кого мне стрелять именно? Зунат, как я понял, самый ближайший. Тот, кто такой вообще чел? Лесоруб. ну и где ты серьезно куда он пропал я чё не попал по нему ни разу что ли вы чё издеваетесь Идет, идет, идет, идет. Серьезно, а когда я попаду по нему? А когда я попаду? Извините. А собственно, когда я его убью? Вы меня извините, пожалуйста. Опа. Сюда что, кто-то поднимается? Куля, ты дела здесь? Да, я их, не, я их не завалю вообще никак. Как бы мне не хотелось этого сделать. Все, не открывается у меня больше... Маскировка Супер. Значит, пока что слезаем. И забиваем болт на заказы на лесорубов. Значит, ищем других ребяток в черте города. Там у них, видимо, грин -зоны, и они не могут вообще быть никак убитые. Здесь никто не сидит. ТМПшку на всякий перезаряжу. И авик тоже. Видимо, первая часть у меня получится такой, что я челиков еще на нарушение проверяю. Совершенно случайно. Выдаю им наказание, но не своими же руками, естественно. И потом уже вторая часть, я тут что-то пытаюсь сделать за киллером. Вот как-то так. А пока что еще попробуем. Давайте хотя бы один заказ сделаем и на этом закончим, думаю. Вот вроде бы... А, вот он, вот он, Маркуля. Кто это такой? Маркуля. Похититель. Супер. Он на крыше. Ого. Нормально. Ага. Где он? Готов. Я думаю, если я так буду другие заказы делать, то, в принципе, я смогу больше одного замутить. Здесь никто не бегает? Нет, никто. Так, ну, окей. Пойдем еще челеков поищем. Кстати, я посмотрел комментарии ваши по поводу последнего ролика. Так, ну на этого у меня чела заказов нету. Рефак где-то тут. Вступление в группу ВК. Ну, поскольку я уже вступил, мне награду рано получать. А где он? Где все остальные, я не могу понять. Данончик в бане получается. Если я не ошибаюсь. Да, Данончик в бане сидит 10 часов. Но поскольку у нас такая штуковина, когда ты получаешь наказание ты если на серваке находишься его отсиживаешь вот сори за ошибочку на 5 цифрки набирает ты что опять цифрки набирал ты короче не набирай, не набирай. правильно так с ним и надо ну просто это товарищ посадить сейчас в админ зону но из-за того то что на него была только первая жаба, я решил его не садить. Он просто подходит и, на... и пароли угу. Маскироваться я не смогу. Никак. Значит, мне нужно как-то с крыши действовать. Ну, пойду туда залезу, что поделать. Значит, ну, Благодарю, будет продолжение в следующем видео. Если что, я играл на Беброграде.